У преподавателей, как и у студентов, есть своя университетская семья. Это коллеги по работе. Пройти очередную проверку на сплоченность своей семьи им предстояло на спартакиаде профессорско-преподавательского состава здоровья. Очередные соревнования прошли по волейболу одной из тех командных игр, где каждый игрок отвечает за другого. Кроме того, здесь необходима хорошая физическая форма и ловкость. К счастью, наши преподаватели могут похвастаться и этими качествами. В борьбе за третье место между набережно Челнинским институтом и департаментом по молодежной политике и спорту и студенческим городком можно было заметить хорошую передачу мяча, блоки и пайпы, то есть своеобразные тактические комбинации. Показать свое мастерство преподавателям не помешала даже разница в возрасте, порой достигающей несколько десятков лет. С самого начала ветеранам удалось вырваться вперед со счетом 25-16 в первой партии и сохранить преимущество до конца встречи. По итогу третье место забрали набережные Челны. Ну, сам я до 40 лет играл с профессионалом. А с 1976 -го года за сборную Татарстана. С 1976 и по 1997 год играл я сам-сам. И был главным тренером Татарстана. Вот Команда была Набережный Челнинская. Ну, набережной Челнинского домостроительного комбината. Так что и по сей день я играю тоже за ветеранов в возрасте 65 лет.